началом этого видео стоять, сидя на месте. Вот. Вот так. Молодец. Ближе к делу. Официальное сообщество Littlest Pet Shop проводит серию конкурсов «Фабрика блогеров». Вы только представьте, они помогут и обучат вас, ребят, снимать видео. А также у каждого есть возможность стать победителем и получить призы. От миленьких зверушек Littlest Pet Shop до камеры GoPro. Все, что нужно сделать, это снять видео про путешествие петов и выложить с хэштегами LPS Master и Фабрика блогеров к себе на страничку ВКонтакте. Подписывайтесь на официальное сообщество и участвуйте в этом классном проекте. А ссылочку вы найдете в описании к этому видео. Доброго времени суток, с вами Сильвер, и вы находитесь на канале Хиномори. Мало тегов, что то у нас в последнее время было, да? Я тут, короче, вопросики к тегу подготовил, да. Тег, все стороны LPS Tube, погнали. Кто твой любимый LPS-блогер и кого ты не выносишь? На хм, а можно сразу несколько? Так, любимый это, пожалуй, Аксиома, Ревай. И Андерсон. Кого же я не выношу? Хм, хм, хм. Пожалуй, я не выношу тех, кто просто берет и ворует мои идеи для сюжета, моих персонажей. Это очень раздражает. Когда ты старался над своими персонажами, вкладывал душу, а потом что тебя бесит в ЛПС Тюб? Допустим, если ты хочешь найти сериал с глубоким сюжетом. Тут ты его не найдешь, практически не найдешь. А когда ты сам снимаешь что-то такое с глубоким смыслом, где тебе нужно подумать, то тебя просто не поймут. Нет, конечно, есть кто-то, кто обращает внимание на мелочи и всякие отсылочки, но ха -ха, их очень мало. Люди, у которых хороший сюжет. Аксиома. Люди, у которых хороший монтаж. Капрал. Ну или Ревай, у него просто, ах, золотые руки. Что тебе нравится в LPS Tube? Несмотря на все минусы, которые я перечислила, тут и вправду можно найти очень приятных и хороших людей. Мне нравится, что некоторые из нас очень даже прогрессируют в съемке и монтаже. Мне интересно наблюдать за их новыми и новыми проектами. В общем, LPS Tube это то общество, в котором я могу расслабиться видео, которое нравится тебе больше всего. Чувствуете, качает прям м -м, качает. Пиджи, ну какая разница, она же качает, да. Сколько времени я потратил над этим мечом. Самая запоминающаяся ситуация, что случилось с тобой на LPS Tube. дайте-ка подумать, их очень много. Пожалуй, это тот момент, когда я все-таки сделала этот. День русского LPS-блогера, но потом я не знала, какую традицию в этот день впихнуть Твое ОТП на LPS Tube и в LPS-сериале Из людей на LPS Tube это, пожалуй, наши канонные Jules LPS Official и LPS Forever 4 А из персонажей, из своих это, пожалуй, Ферхи и Кавер, а из чужих, пожалуй, наверное, Куло как должен выглядеть LPS сериал чтобы он тебе понравился? Он должен иметь глубокий смысл и интересных персонажей. Любимая цитата из лпс Cube. В общем, эта цитата связана со мной и Ферном. Да, Ферн мне сейчас близок, но когда-то я была его большой фанаткой. Вот. И когда Тейлор Свит сказал о своем сериале, ну мы ее смотрели вечером. В общем, там была фраза, которую сказал Цубаки Син. Uh, Love Идол. Не хотите ли вы провести вечер с кумиром? Mm -hmm. Mm -hmm. Любимые персонажи? Собственные это, пожалуй, Сильвер, Хина и Лукс А еще от Мурай что касается чужих персонажей, то женский это, пожалуй, Кая Да, еще из-за того факта, что Иоск с Шавермой у нас называется Кая Да, это тоже из-за этого, да А любимый мужской персонаж это, пожалуй, Том с канала Алекс Дарлина Ну и последний вопрос Был ли когда-нибудь скандал и о чем он? На самом деле все они без греха, все когда не ссорились, скандалили По крайней мере в группе ВК или на АСКФМ Да и я не без греха, и э, причины нескольких моих ссор, нельзя назвать это скандалом, было то, что я обвинила человека в плагиаде. Что ж, фу, мы сделали это? Да. Большое вам спасибо за внимание. С вами была Сильвер с канала Хиномори. Один момент, одна импровизация. Счастливо!